Печально в этой ситуации только одно – собаки, как ни крути, становятся разменной монетой. Предлагаю хоть раз самим приехать и помочь. Мол, легко критиковать, когда сам ничего не делаешь. Вот это все Надо перенести вот сюда. Труды кипят, потихонечку куча уменьшается. Все переезжает на новое место. Ладу горна, ладо, ладогарно, вместе все мы задержим ладом. Как пойдем ко морю, ко Харийскому, ко кому да к ко Освященному, наберем воду Адлане воду студену, воду студену, силой волною, отвердаем мы до силы божеской. Силы древней нашей таратарейской, И зачинем дела, да по совести, По зову сердец, во и радости, Ладу. Ладо, горна, ладо, ладо, горна, ладо, ладо, на Запоем мы дороже, ладо, ладо, горна, ладо, ладо, на ладо, ладо, на Вместе все мы задержим ладом. Эй, приумножим роды, так да рассузим земли, Распалим во сердцах наших а мы огни, советим всем светом мы свой белый путь, Дедовых заветов мы познаем суть. А иначе нам, да, не стоит дожить, Должу свою рушить, теме не служить. Соберем все силы воедино кулак, Позарим пространство и рассеем мрак, Когда пойдем ко морю, ко Харийскому, К Харийскому, так освещенному, Наберем в Адлане воду студену, Воду силая И ладу, ладу, горна, ладу, Ладу, горна, ладу, ладу, горна, ладу, орна, ладу, орна, ладу дороже ладо ладо горна ладо ладо горна ладо ладо горна. Настя, все мы дадежем ладом. Вот отсюда все перенесли, вот сюда. Вот так убрали территорию. Теперь здесь пусто, чисто, а весь стройматериал перенесен сюда. А это чуть позже уберем.